Все божественно. Пусть это будет для вас первейшей основой. Это может изменить вас полностью. Естественно, много раз вы забудете, что все божественно. Не беспокойтесь. Как только вы снова вспомнили, продолжайте помнить. Не раскаивайтесь, что на час забыли. Это естественно. Такая старая привычка. Многие жизни мы жили с этой привычкой. Это так естественно. Не чувствуйте себя виноватым. Если хотя бы несколько секунд, 24 часа, вы можете помнить, этого достаточно. Так велик потенциал истины, так она сильна, что одной ее капли достаточно, чтобы разрушить весь ваш мир неистинного. Одного луча света достаточно, чтобы рассеять тысячелетнюю тьму. Таким образом, вопрос не в количестве, помните. Вопрос не в том, чтобы помнить 24 часа в сутки, да и возможно лет. Но когда-нибудь вдруг вы увидите, что невозможное стало возможно.